Приветствую вас, дорогие друзья! С вами Алла Вишневецкая, и сегодня мы с вами поговорим о гороскопе переезда или карте релокации. Это одно и то же, это синонимы. На самом деле тема очень интересная, поскольку у каждого астролога есть эм, зачастую свое видение того, как трактовать карту релокации и как, в принципе, ее воспринимать, насколько серьезно ее воспринимать. Есть, например, астрологи, которые считают, что карта релокации, гороскоп переезда может проявить себя только спустя какое-то время. То есть для начала человеку нужно пожить в местности, которая отличается от города его рождения. И только тогда он сможет увидеть определенные изменения. И почувствовать разницу я же считаю что карта релокации работает сразу я считаю что она актуальна даже для ситуации когда человек отправился в другой город в командировку или в краткосрочное путешествие и при этом я думаю многие из вас замечали что в одном месте у вас будто бы крылья вырастают то есть появляется вдохновение вы себя прекрасно ощущаете в этом городе, буквально с первых минут, а в другом месте ощущения совершенно иные. А в этом городе могут случаться неприятности. Например, вот одна клиентка рассказывала, что у нее время постоянно воруют деньги. Или может быть город, в котором у вас травматические ситуации возникают и конечно такие факторы будут отбивать желание возвращаться в это место безусловно такого рода ситуации могут описываться прогностикой и порой дело вовсе не в месте, а в периоде который в вашей жизни но бывает и так что подобным образом срабатывает именно то место в которое вы приезжаете и оно оказывает на вас именно такого рода влияние. Безусловно, есть определенные темы в нашей жизни, которые раскрываются со временем, не молниеносно. Это, например, тема личной жизни, тема работы. И сложно сказать, что только вы сойдете с трапа самолета, сразу же в этом городе найдете работу. Но все же... Спустя время, да, если вы будете жить вот в этом месте, которое благоприятно для решения рабочих вопросов, то эта тема сможет сполна раскрыться. И параллельно, конечно, если вы будете прилагать для этого должные усилия. Почему так происходит? Что вот одно место нам подходит, а другое не подходит. С точки зрения астрологии и натальной карты все довольно просто. У каждого из нас есть в нашей натальной карте сильные и слабые стороны, таланты и недостатки. И когда мы переезжаем, определенные акценты в нашей карте меняются. Например, если у человека заполненный 12 дом, и при переезде эти планеты у него... Смещаются в первый дом, то он, безусловно, это прочувствует как освобождение. Будто бы вот в том месте были какие-то ограничивающие факторы. Что-то мешало ему раскрыться, заявить о себе. А вот переехав, он может теперь делать то, что хочет. Раскрываться с легкостью. То есть вот этот фактор, когда планеты при переезде меняют дома, он очень значимый. И важно понимать, или в лучшую сторону эти изменения произошли, или в худшую. Бывает и так, что планеты не меняют дома при переезде, но меняется знак асцендента. Является ли это значимым? Безусловно, да. Давайте рассмотрим на примере. В натальной карте, предположим, асцендент у вас находится в козероге. И это говорит о том, что окружающие воспринимают вас как человека ответственного, усидчивого, трудолюбивого, терпеливого. И вот при переезде у вас асцендент смещается в знак водолей. И это часто дает возможность избавиться от определенных рамок, психологических комплексов такой гиперответственности, которая мешает человеку заниматься собственной жизнью, собственными делами. И зачастую этот фактор воспринимается как освобождение тоже. Человек переезжает в новое место и эм, ощущает, будто бы ему дышится свободнее. И нет вот тех факторов, которые до этого его каким-то образом подавляли. А то есть, в принципе, мы говорим о том, что переезд может как и смещать определенные событийные сценарии, то есть мы будто бы оказываемся в новых условиях, и эти условия могут нам либо подходить, либо нет. Асцендент водолея часто дает возможность найти больше друзей, то есть человек становится будто бы более компанейским. При этом психотип человека не меняется, но возможностей становится больше. Все же, как стоит относиться к теме релокации, к карте переезда? Помним, что астролог это не крестная фея, а переезд не стоит воспринимать как волшебную палочку, которая в один момент поможет избавиться абсолютно от всех проблем. Но тем не менее, важно следить за тем, чтобы переезд помог подчеркнуть Сильные стороны нашей личности, наши таланты помог раскрыть этот потенциал, который заложен в карте. И наоборот, нужно стремиться к тому, чтобы переезд не сакцентировал слабые стороны нашей карты и не заставил нас фокусировать свое внимание именно на тех слабых положениях планет или напряженных аспектах, над проработкой которых мы трудимся по сути всю жизнь. Сейчас тема вынужденного переезда очень распространенная и актуальная. Поэтому мы в нашей школе запустили вебинар на тему релокации. И это дает возможность разобраться индивидуально каждому, есть ли заложен сценарий переезда в вашей натальной карте и какой город для реализации этого сценария подходит больше всего. Важная мысль, которую я хочу донести в этом видео, заключается в том, что не всегда, но часто с помощью переезда можно усилить те благоприятные тенденции, которые имеются в вашем личном прогнозе. Например, если это касается темы личной жизни или темы работы, карьеры, финансов, и если так произошло в вашей жизни, что вам нужно куда-то переезжать, то можно это использовать себе во благо и подобрать то место, тот город, ту страну, в которой вы будете ощущать себя максимально комфортно. Я надеюсь, что благодаря этому видео все больше и больше людей будут узнавать о возможностях, которые астрология дает каждому из нас. Будем с вами на связи. Всем пока-пока.